Всем привет! Вы находитесь на канале Order Flow Trading и в этом видео мы будем говорить о торговле на открытии сессии, о торговых стратегиях, обсудим плюсы и минусы и посмотрим примеры на графиках. Выгодно ли торговать на открытии сессии? Единого мнения на этот счет нет, одни трейдеры считают это время опасным для торговли, сложным для контроля рисков, другие считают, что если иметь четкий план и навыки, то торговать на открытии очень прибыльно. Еще один плюс Опендрайва: трейдеры могут планировать свое время и фокусироваться на торговле, когда открывается биржа. С точки зрения профиля, начало торговой сессии это первый торговый час. Открытие торговой сессии может выглядеть следующим образом. open OpenDrive – цена открывается выше или ниже зоны стоимости предыдущего дня и двигается направленно в течение торговой сессии без значительных откатов. После таких открытий развиваются трендовые дни. Как только трейдер распознал open OpenDrive, надо оставаться с рынком, а не пытаться торговать против него. Цена открывается выше или ниже зоны стоимости предыдущего дня, но проваливается обратно. Это не трендовые дни, но поскольку диапазон чаще всего расширяется в одну сторону, торговать менее рискованно. Open test drive. Цена двигается выше и ниже зоны стоимости предыдущего дня. Открытый аукцион в диапазоне. Цена открывается внутри зоны стоимости предыдущего дня и торгуется в диапазоне вокруг открытия. Она не выходит за пределы зоны стоимости предыдущего дня. Открытый аукцион за пределами диапазона. Цена открывается за пределами зоны стоимости предыдущего дня и торгуется в диапазоне вокруг открытия. То есть цена находится всю торговую сессию или выше или ниже зоны стоимости предыдущего дня. Эти типы используют разные трейдеры и проб компании, которые пользуются маркет профилем в анализе рынка. Но этот список не исчерпывающий и вы можете самостоятельно наблюдая за рынком выявить свои закономерности. Например, в первые 15-20 минут или полчаса после открытия рынка. Например, Тоби Крабл, который тестировал различные паттерны и описывал их в одной из своих книг, выделяет два типа открытий торговой сессии. Первый тип – когда первый пятиминутный бар закрывается на противоположной от открытия стороне. Следующие несколько баров расширяют первоначальный диапазон, потом цена консолидируется и продолжает направленное движение. Такое открытие очень напоминает Open Drive. Цена не должна резко разворачиваться и идти против первого бара на повышенных объемах и широком ранже. Второй тип совпадает по описанию с первым, но объем первого бара существенно больше, чем такого же бара в предыдущие 10 дней. После такого объема цена не может сразу расширить диапазон, должен быть период консолидации. После этого появляются новые трейдеры, которые двигают цену дальше. Такое открытие тоже приводит к трендовому дню. Рассмотрим второй тип на пятиминутном графике фьючерса на доллар США российский рубль. На графике есть индикаторы дельта открытого интереса и VWAP. Дельта показывает разницу между рыночными ордерами на покупку и рыночными ордерами на продажу. Индикаторы открытого интереса показывают в каких свечах трейдеры открывают сделки, а в каких закрывают сделки уходя с рынка. Открытый интерес в реальном времени показывает только московская биржа. Объем первого бара значительно больше объемов первых баров за предыдущие 10 дней. Закрытие бара почти на максимуме, а открытие на минимуме. С точки зрения Acrabble это торговая ситуация ближе ко второму типу, поэтому после огромного объема стоит ожидать консолидацию. Она происходит на трех следующих барах, объемы падают, а цена не опускается ниже середины первого бара. После консолидации рост продолжается. В точке 2 происходит небольшой откат. Открытый интерес практически не меняется, значит новых открытий позиций здесь немного. В точке 3 происходит новый откат, он гораздо сильнее. Но цене не удается опуститься ниже минимума первого отката. Открытый интерес падает, скорее всего трейдеры с длинными позициями фиксируют прибыль. Этот день был очень похож на трендовый. Другая торговая ситуация возникает, если цена разворачивается на втором-третьем баре, а объемы увеличиваются. Крабл называет такие действия провалом раннего открытия. Часто в такие моменты трейдеры могут открыть противоположную импульсную сделку. Как правило, импульсные сделки быстрые и нужно быть очень внимательными, потому что цена может также резко пойти против них. Рассмотрим примерно 5-минутном графике фьючерса на акции Сбербанка. Первая свеча белая, закрытие и открытие находятся на противоположных сторонах. Это должно привлечь внимание трейдеров, которые надеются на трендовый день. Но следующая свеча не расширяет диапазон, а разворачивается. Объем второй свечи значительно меньше первой, возможно это всего лишь небольшая коррекция. Но третья свеча показывает, что продавцы взяли контроль над ситуацией. Крабл пишет, что если на первом баре цена открывается за пределами зоны стоимости предыдущего дня. Но следующая свеча закрывается внутри, то дальше цена скорее всего будет торговаться в зоне стоимости предыдущего дня. Эта торговая ситуация очень напоминает аптраст. Рассмотрим примерно пятиминутном графике фьючерса на акции Сбербанка. Для того чтобы увидеть профиль предыдущего дня, мы использовали Market профиль из верхнего меню. Верхнюю границу зоны стоимости и уровень максимального объема выделили черными, уровнями и цифрами 1 и 3 соответственно. На открытии следующего дня цена вырвалась из предыдущей зоны стоимости, но вернулась и продолжила снижаться. Второй бар полностью перекрыл тело первого бара и закрылся ниже его минимума. Так подведем итог. Для прибыльной торговли на открытии нужен четкий план и знание средних объемов торгов в инструменте за предыдущий месяц. Перед открытием стоит определить ключевые уровни, от которых можно будет открывать сделки. Наблюдать на открытии за несколькими инструментами одновременно трудно и рискованно, потому что на открытии цена двигается очень быстро. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Делитесь им, если оно было вам полезным. Ставьте лайк и до встречи в следующих видео.